Всем привет, друзья! С вами канал Fishing NK Сегодня у нас рыбалка будет происходить на водоеме в черте города Объектом ловли будет окунь Такой небольшой карьер Вокруг него построены дачные домики Последний выходной, далеко ехать уже не смысла нету И вот решил на несколько часов выехать, порыбачить недалеко от дома вот так ловить буду на мормышку с мотылем попробую опять безнасадочные мормышки. вот а что получится смотрите дальше не забываем подписываться на мой канал ставить лайки писать комментарии поддерживать меня Ну Вот, все, друзья, отбурило 4 лунки Сейчас попробуем поискать полосатика Если это результатов не даст То отбурю еще 4 лунки И пойду вот так По 4-5 лунок буду бурить Искать окуня Но я думаю, что и здесь мы уже его найдем Окуня здесь достаточно Хоть и мелкого Но и попадаются В принципе, такие более достойные экземпляры Грамм по 200 точно есть Так, начнем ловить, друзья, вот на мормушечку такую обычную капельку золотистую с подсадкой отелья. Итак, друзья, на первой лунке нам не посчастливилось не увидеть ни одной поклевочки Переходим на вторую лунку и продолжаем искать окуня На дворе уже февраль выходим я. Рыбка не очень активненько отзывается Мы будем пробовать искать О, вот это кушочек. Вот такой стандарт. Оп, второй. Вот нашли окуня только на третьей лунке Было две поклевки И обе реализованы Попался небольшой окушок Одного окуня поставил на жерлицу И все, и поклевки прекратились То есть окунь, наверное, стоит Рассредоточен по дну Неактивный Придется искать его бурить много лунок мы будем продолжать рыбачить Ну вот, друзья, наверное, будем прощаться. Вот такая рыбалка получается в Бухазиме.